«Скоро Новый год, мать его!» Чувствуешь эту новогоднюю суету. Видишь этот снег, медленно ложащийся на дома, и мороз, рисующий на окнах. Я вот, например, ни хрена ничего не вижу. Какая-то осень за окном. Я надеюсь, это ненадолго. Но, как говорится, новогоднее настроение сугубо личностный элемент. Поэтому создадим его сами. И вот как мы поступим. Во-первых, здорово, мужские мужчины! Во-вторых, наконец-то у нас появилась возможность открыть на коряке боеприпасы Термит. Всего лишь нужно с убить 50 противников в сидячем положении. Ну или там задонатить на ящики, Короче, все штатно. И я, как почитатель коряка, очень обрадовался, добавлению нового боеприпаса. К тому же он еще и бенгальскими огоньками пуляет. Ну чем не отличный подарок на Новый год? Только в ходе разбора этого боеприпаса выявил много особенностей и недочетов, но обо всем по порядку. Первое, что меня заинтересовало в этом боезапасе, это конечно сам эффект термита. Так как в игре термит это основной метательный девайс, то не будет ли такой фишки как сен а 45 То есть не будет ли дизейбла от активной защиты? Не будет, мужики, активная защита не может повлиять на эти патроны, едем дальше. Второе, что мне захотелось проверить, это урон по площади. Можно ли, как с той же NA-45 стрелять вблизи противника и наносить ему урон? К сожалению, нет, только прямое попадание во врага будет наносить ему дополнительный урон от термита. Кстати, такой боезапас ваншоты только в верхнюю часть модельки. Причем на 40 метрах идет падение урона самой пули. Это без учета термита. Получается, примерный дополнительный урон от эффекта термита где-то 21 хитпоинт. Вроде бы не очень много, скорее даже мало. Признаюсь честно, в рейтинге пришлось немного погрустить, пока я подбирал самые профитные перки под этот боезапас. Ведь, как вы понимаете, мужики, особенность термита на крике это отсроченный кил в случае попадания. То есть, когда вы стреляете в фулового противника, верхнюю часть модельки на дистанции до 30 метров, вы отнимаете у него 79 хитпоинтов, после чего термит начинает доедать оставшиеся 21. И пока он это делает, у противника еще есть время, чтобы Выдать вам горячую путевку на респаун. И я по первости приличное количество раз отправлялся следом. Потом я уже допер, что после удачного попадания нужно не таращиться на шипящего врага, а сразу же скрываться и дожидаться удачного килла. Но даже с таким мувом меня частенько добирали и я продолжал грустить на респе. Но я это более-менее пофиксил и обязательно расскажу, что для этого предпринял. Давайте для начала взглянем на сборку нашего маузера 98К. В первую очередь берем три модуля на АДС, в лице боевого приклада, лазера и задней рукоятки, тут все по классике без каких-то изменений. Естественно, не забываем про новогоднее настроение и вешаем виновника нашего сегодняшнего киноматериала. А вот в дальнейшем я выбрал необычный перк под названием нанесение ран. Сначала я брал перк на скорость перезарядки, но понял на практике, что лучше взять первый перк и вот почему перк нанесения ран на небольшое время замедляет регенерацию здоровья у противника. Это нужно для того, чтобы в случае провала и нашей гибели в перестрелке, товарищи по команде смогли нас разменять более успешно. И к тому же при файтах с противником на дистанции, а мы помним, что на дистанции от 40 метров у нас падает урон самой пули, у нас будет преимущество в регенерации хитпоинтов. В общем, мужики, можете поставить перк ловкость рук, а потом нанесение ран и опытным путем конкретно для себя подберете нужный перк. В целом, с Сборка на коряк для сетевой игры у всех будет похожая, кроме одного модуля, будь POP-перк или оптика. И нам стоит поговорить уже о самом сетапе в целом. Но сначала поговорим о старейшем клане в колдушке с богатой историей. Seven Hits. Эти отцы взяли топ-50 мира в третьем сезоне. Они постоянно участвуют в киберспортивных движухах, а также рубятся в честном бою с другими кланами. Естественно, и тренировочки каждый день проводят. И прямо сейчас, прикинь, в этот план открылся набор. Неважно, в сетевой игре или в королевской битве ты силен. Там формируются составы по этим двум дисциплинам. И самое главное – это... Это не просто клан, это большая дружная семья, которая готова помочь тебе в любую минуту. Оставить свою заявочку ты сможешь в их дискорд-сервере, ссылочку на который ты найдешь в описании. Ситапыч. Конечно же капитан Fix прайс поможет нам в этом вопросе. Он решил взять перк шрапне, чтобы бенгас их огней было просто до хрена. Также перк форест гамп нам пригодится. Потому что уклоняться и уходить от ответного огня нам придется очень часто. И мать его, берем обязательно перк быстрое лечение. Я сначала думал, что он не работает с этим магазином, потому что в его описании сказано, что нужно нанести урон именно от выстрела, а не от нашей шипучки. Но каково было мое удивление, когда все стабильно и на зафурычила. И в принципе с таким сетапом можно играть в рейтинге. Но я бы хотел сказать лично мое субъективное мнение, с которым возможно многие не согласятся, но да ладно. В общем я не очень доволен тем, что у нас термит не наносит урон по площади. Пусть он был бы без микростана как метательный термит, но все же урон по площади лично мне хотелось бы видеть. Это же ведь логично, что он должен быть, если разбирать этот боезапас. Также специфика самого геймплея. Частенько, когда вы попадаете в противника и он догорает, ваш союзник его добивает и вам засчитывается ассист вместо полноценного убийства. Это как бы не очень круто, когда в файте вы вышли победителем, но ваш товарищ естественно в благих мотивах провернул такую манипуляцию. Также, не отходя от этой темы далеко, сам урон этого боезапаса. После выстрела нам нужно срочно куда-то прятаться, чтобы не быть разменной монетой и это не очень хороший плюс в копилку данного магазина. Подытожим. Хорошо, что добавили данный боезапас, разнообразие это хорошо, но вот эффективнее все-таки на крике проверенный временем боезапасный урон без термита. Он к тому же и дистанцию прибавляет, там нет эффекта этой агонии вашего врага, который вас сможет еще с собой утащить. Поэтому прикольно, классно, но не так эффективно, как я думал изначально. Могу, конечно, в этом ошибаться, мужики, но я надеюсь, если что, вы мне на это укажете. Поэтому, напишите прямо сейчас в комментариях, как вам данный боезапас на гореке и согласны ли вы с моим мнением или нет. А я пока вам рандомные комментарии заряжу. А за ними топовые. В следующей киноленте будет конкурс на Мерчуху, так что не пропусти такой движ, мужик. И прямо сейчас Шлягер попробую отгадать. И, кстати, ты кулачил, шибанул? Шибанул? Красавчик. Ладно, погнали. Сети. Я в колду залетаю, из кила и краю, Боезапась занул термит как-то неоднозначно себя ощущаю, я ж его, я ж его сейчас убил. Почему он дальше по мне все стреляет? Я ж его, я ж его сейчас убил, он меня забирает. Мои глаза в печали, термит не выручает И я мучаюсь от боли, с патронами в обойме Вроде бы прикольно, немножечко хардкорно Но малоэффективен, лучше взять простые на урон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 В печали термит не выручает, и я мучаюсь от боли. С патронами и вроде бы прикольно, немножечко хардкорно, но мало эффективен. Лучше взять простые на урон, Эй. простые на урон.